Приходит мужик к доктору и сиплым голосом говорит, доктор, сделайте что-нибудь моим голосом, но ну не могу я так жить. Доктор, хорошо, снимайте штаны. Тут снимают штаны. А у него прибор такой, доктор. А, вот она и причина. Он здоровый, все это вам дает на голосовые связки. ну тут операции не сбежать. Доктор, делайте, что хотите, чтоб голос... Но, естественно, операция прошла успешно. Пациент очнулся. Я говорю, доктор, спасибо вам большое. Голос ко мне снова вернулся. Через день снова приходит этот мужик к доктору и говорит, доктор, жена моя, ух, недовольна, что он маленький такой. Сказала, что надо сделать заново, как был. А доктор ему сиплым голосом говорит, что упал?